Казанский федеральный университет посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Бангладеш в Российской Федерации Хок Сайфу. Он увидел одну из главных достопримечательностей университета – музей истории. Очень горжусь, что я нахожусь в том университете, где учились очень много ученых. Особенно тоже э, здесь учился Лев Толстой и...